Общая информация о весеннем равноденствии в отдельном видео. Ссылка в закрепленном комментарии. Посмотрите, пожалуйста. Для Стрельца третья декада марта начинается с кардинальных перемен. Многое ранее запланированное претерпевает изменения. Весеннее равноденствие включает ваш символический седьмой дом, сфера партнерства, других людей, а также четвертый дом, семья, род. Что-то меняется в семейных отношениях. Если вы в паре, то отношения переходят на следующий уровень. Вы или ваш партнер, а может быть вместе, приходите к необходимости определения того, а что же дальше. Многие начинают жить вместе, совместное что-то покупать, заводить собаку, кошечку, а может быть подумают о ребенке. Чувства оформились, прошли проверку. В третьей декаде марта благоприятное время для разговоров с партнером на серьезные темы. Инициатива с вашей стороны обязательно будет поддержана другими людьми. Ваш управитель Юпитер в день весеннего равноденствия в гармоничных аспектах с Луной и Марсом, но в оппозиции к вашему Солнцу, которая в свою очередь, усилено транзитными Солнцем и Венерой в Овне. Сочетание гармоничных и напряженных аспектов создает нужные условия для эффективной деятельности. Придется много работать, действовать сообща, взвешивать за и против, оформлять и учитывать коллективное мнение, ту выгоду, которую должны получить партнеры. Если у вас есть бизнес, то в третьей декаде марта может сложиться ситуация так, что ваши сотрудники потребуют повышения зарплаты или партнеры захотят изменить условия договора третья декада марта для вас период проверки на прочность именно в партнерах ваша сила и такая тенденция сохранится на весь астрологический цикл с 20 марта 2021 по 20 марта 2022 года находятся факты подтверждения условия того насколько выбор был сделан правильно вы обретаете бесценный опыт взаимоотношений обнаруживаете что начинания ваши уже интересны окружающим. Ваши проекты окрепнут, собственные цели, стремления будут оформлены. Вам необходимо подумать, как присоединить эти свои начинания к другим людям и правильно распределить обязанности. Поскольку Луна и Марс в соединении с Северным узлом в вашем символическом доме партнерства, а также это дом открытых врагов, явных соперников, то для вас ближайшие 12 месяцев знаменованы конкуренцией. Оппозиция к вашему солнцу указывает на то, что конкуренты сильны. Вам придется уделить много сил и внимания тому, чтобы урегулировать взаимодействие с другими людьми. Либо учесть, что в этой теме есть конкурент. Ну а в целом обстоятельства будут складываться наилучшим образом для получения результата учет взаимных интересов очень важен в плане выгоды прибыли также в течение нового астрологического цикла будет активна сфера третьего дома коммуникация обучение взаимоотношения с ближними родственниками это превосходный год для приобретения новых знаний и навыков работы с компьютером другими видами техники и механическим оборудованием общение и путешествия станут более интенсивными Ваш круг знакомств расширится, способствуя обмену идеями и информацией. Растет интерес к общественной работе, а также происходит усиление контактов с братьями и сестрами. Возможно, возможно какая-то деятельность с ними. Обстоятельства складываются так, что вам приходится быть коммуникабельным, много общаться, заводить знакомства, учиться или учить самому. Третья декада марта – отличное время, чтобы начать усиленно учить иностранный язык. Это существенно расширит ваши возможности, особенно связанные со сферой зарубежья. 2021 для вас намного лучше, чем предыдущий год. Поэтому не сомневайтесь, действуйте уверенно. К концу 2021 вы добьетесь заметных результатов от приложенных усилий. Вы найдете баланс в жизни но главное его сохранить и удержать а в этом вам поможет любимый человек брачный партнер многие одинокие стрельцы найдут свою вторую половинку смогут уравновесить сферу работы и личной жизни не откладывайте на потом то что можно сделать сейчас помните что потом может и не наступить поэтому воспользуйтесь благоприятными возможностями весеннего равноденствия заложите фундамент на астрологический год чтобы не растерять полезные связи и ценных партнеров ни в коем случае не перетягивайте одеяло на себя любой результат не стоит выставлять индивидуальным достижением помните что именно в партнерах ваша сила в течение ближайшего года Друзья, кому нужна личная консультация, контакты на главной странице и под видео. В завершении напомню, что у меня появился телеграм-канал. Ссылка под этим видео и в закрепленном комментарии. Заходите, подписывайтесь. Буду рада вас видеть в моем телеграм-канале, в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из YouTube. На этом у меня все. Если вам понравилось, ставьте лайки. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, это поможет поддержать мой YouTube канал. Поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть интересным. До новых встреч, до свидания!